Это принцип бинара. Либо-либо. Ноль либо. и единица, когда регулятор переходит только в одно положение. И в одном положении это означает одно, в другом положении означает одно. И этот регулятор не может занять промежуточное положение. Он не может на 30 процентов туда, на 70 туда. Не дает возможности, принцип, бинарный принцип этого мира, не дает возможности комбинировать и такой момент, как комбинаторика, заканчивается, не начавшись в процессе мира Брия, потому что именно бинарный принцип этому миру, миру Сифирот, задает строгие ограничительные э, характеристики. Если есть одно, значит нет другого. Человек может родиться женщиной, но он при этом не может быть мужчиной. Человек может родиться здоровым, значит, он не болен. Человек может родиться больным, значит, он не здоров. То есть вот это вот очень четкое либо да, либо нет, либо ноль, либо единица закладывается как раз именно принципами этого, этого самого второго аркана. Этот принцип бинера делает этот мир очень предсказуемым и очень простым, не дает возможности Иметь промежуточное положение. Отсюда все эффекты добро и зло четкие, черное и белое, да или нет. Бинарная логика, которая присутствует в человеке и заложена в основу логического, логического построения ментального тела, это все эффекты второго аркана. Эффекты второго аркана возникли для того, чтобы эти, эм, эта сила могла нормально управлять силой, Первого аркана и сила первого аркана, соответственно, также нормально могла проявиться в, в мирах, в которых она эта сила используется. Только парное сочетание возможно. Например. Сила стихий в тонких телах человека, что вы уже знаете, да, она только по сахасрара чакре дает нам возможность соединения всех четырех. Но все остальные тела, которые более или менее относятся либо к физическому существованию, либо к социальному существованию, предполагают только парное соединение стихий. Есть у нас тело, где соединяются три стихии? Нет у нас такого тела. Хотя логика подсказывает, что, собственно говоря, мешает трем стихиям соединиться. Они могут существовать по одной, они могут существовать в паре. Почему лишена возможности система соединять три стихии и получать определенные эффекты? Если четыре он может соединить, две может соединить, одну может проявить, а три нет. Тройка как будто выключена из сознания, да, из возможности делания, потому что это не записано в алгоритме, только двойка. Либо один, либо два, либо четыре, а тройка принадлежит уже чему-то другому. Тройки человек касаться не может, то есть у него ни физиология, ни сознание не подразумевают соединение тройственности. Поэтому мир, тот мир, в котором мы с вами живем, черно-белое отражение гораздо богатого, более богатого спектра. И при этом, при всем, коллеги, мы с вами можем видеть, если опять-таки посмотрим на древо Сифиру, давайте древесиферут, еще разочек посмотрим, мы с вами можем увидеть, что вот это вот плоское отражение картинки это лишь такая штука, которая вообще имеет отношение только к нашему движку. Потому что, например, те же самые каббалисты выводили некое понимание, что каждая сефира она может разлагать себя только не, не, не на три ноги, да? как вот, например, из каждой сефиры вытекает здесь, некоторые четыре нам дают возможность, да? Вообще на 10. И вот каждый, каждый канал, который исходит из одной и той же сефиры да, и тянется, например, к другим сефирам, находящимся в других системах, в других мирах, может иметь совсем иную размерность. Но вот нашему миру досталась двумерная. Двумерная размерность постижения либо-либо. Хотя мы живем в трехмерном мире и в четырехмерном восприятии плюс время. И четыре стихии нам даны, но при этом логика бинар нас укладывает в рамки двухмерного отражения реальности, только в плоскость. И вот этот вот парадокс, который, собственно говоря, мы имеем, перевернутость мира оцелут по отношению к миру Яцира, они как будто зеркальны, причем зеркальны именно своей перевернутостью. Там, где у нас правое у них левое, там, где у них прошлое у нас будущее. И вот эта вот перевернутость, да, которая, которая тоже есть определенный смысл, как раз отражает логику присутствия человека здесь. Философы в этом отношении давным-давно уже стерли себе мозги и зубы до корней, споря о том, что такое человек в самопознании. А вот одни философы, которые стоят на позициях девятого аркана, да, они говорят, что человек это ли то, что он сам себе представляет, да, то есть то, чем он себя видит как бы в совокупности всех эффектов. А философы, которые стоят на позициях как раз мира Яцира и его отображений в проекции, то есть диаметрально противоположные девятки, говорят о том, что человек может познать себя только на сравнении с другим, то есть на сравнении, чем ты не являешься. И вот это в логику человека мира Яцира записано очень плотно, вот эта вот бинерность, двумерность. И выражается лихим путем, то есть все многообразие мира сводится к пониманию я и не я. Я-человек значит все, что не человек, это не я, все иное. Соответственно, к иному он сразу откидывает отмеч... от... от... от... от... животный мир, он же не человек, значит не я. Растительный мир, мир природных стихий, мир природных духов, мир живых, мир неживых, то есть ну, которые по форме отличные от человека. Таким образом, черно-белое распространение э, проявляется даже и здесь. Все многообразие мира сводится в понимании человека к миру, мира и цира только лишь к двум функциям я и не я. И все. На сравнении себя с чем-то. Если я не похож на это дерево, значит я не дерево. И нет в сознании, не появляется промежуточного эффекта. Вот так работает этот движок. Этот движок прост. Он предназначен для достижения простых эффектов, несложных. Но смотрите, что происходит в последнее время. То здесь, то там появляется новая информация, какая-то инсайдерская информация. абсолютно диаметр... не... Она отрицаема людьми эгрегориального слоя, религиозного слоя. Например, история с третьим полом. Смотрите, какая интереснейшая ситуация. Это как будто инъекция. Инъекция вводится в какое-то отдельное пространство. Да, люди, соответственно, подготавливаются заранее к этой инъекции. А, и появляется альтернативная форма. То есть вот, вот он, третий элемент появился. Да. И люди учатся жить с этой формой. Пока на маленькой отдельной какой-то территории, какая да, какой-нибудь ну, либеральная свободная Голландия. Вот давайте в Голландии, Ведем да, введем понятие третьего пола. А, и появилась уже альтернатива: мужчина, женщина. Появился нечто третье. Как они с этим смогут жить? Они смогут с этим жить? А, просто так ли появилась эта информация? Нет, это инъекция. Это инъекция, которая для начала проверяет эту систему, а сможет она жить, жить в другой размерности. Смогут ли люди нормально воспринимать, если они могут воспринимать третье, значит они смогут воспринимать и четвертый пол, и пятый пол, и шестой пол, и седьмой пол, и вообще 53 формы живого существования станут для них доступны. Форма, которая говорит, ну если ты сейчас принимаешь третий пол, то давай попробуем. Вот это, смотри, вот это эльф. Да? Он вообще не того пола, которого ты думаешь, он почкованием распространяется, размножается, да? а вот этот тролль, он тоже не мужчина, не женщина, он где плюнет, там другой тролль появляется. А вот если человек сможет в рамках самого себя воспринять третью, составляющую не черно-белую, а какую-то другую, это значит, что он сможет воспринять четвертую, пятую, шестую. Но все ли смогут? Сможем ли мы взять всю, все производное этой системы мира и цырев и рано или поздно перенести на другой движок? Или кого-то надо оставлять в этом движке, потому что они не, не, не потерпят другого существования? Можно ли мы как-то распределить людей, например, по кастам? Представители одной касты могут, а представители другой касты не могут. Помогают религии этому внедрению или мешают? Могут они являться катализатором? объединяющих людей в новой теории, в новой вере, или, напротив, они будут тем, что отфильтровывают, кто может, уходит из религии, кто не может, остается в религии. И вот последующие годы наши для перехода в, другой, в другую размерность, то есть в другой эон, как раз вот эти вот, те самые 150 лет, о которых мы с вами уже говорили неоднократно, хотя уже меньше, как раз и нужны для того, чтобы, во-первых, внедрить эти инъекции, проверить, как они работают, могут ли их воспринять все. Однако, при всей, скажем так, плоскости этой системы, мы должны не на одну минуту забывать, что ли мы лично, мы сейчас существуем в этой реальности. Осознать эту реальность как полезную или как вредную, как нужную или как ненужную мы можем лишь только через абсолютное ее познание. И если внутри вашего я есмь, если внутри девятки есть элемент бинера, вы должны знать, где он, что он, как он работает, когда включается, при каких обстоятельствах, да, когда он нужен, когда он не нужен, потому что бинер, конечно же, очень упрощает работу. Компьютерная информационная реальность, которая вас окружает, сейчас на настоящий момент построена на форме бинера, ноль и единицы. Так обрабатывает информация, так она кодируется, декодируется. И нет пока у нас другого, другой формы перевода информации на несколько иной язык. Но вот появляется новая квантовая теория. И квантовая теория предполагает, что информация тоже будет раскладываться как бы, по ячейкам, но эти ячейки представляют уже кубитную форму, или кьюбитную, как ее правильно называют. А это значит, что состояние элемента может занимать промежуточное положение между нулем и единицей. Представляете, какое это огромнейшее количество возможностей. И он говорит о том, что в этом состоянии две пары, элементов, да, которые находятся в этом диапазоне, связаны друг с другом волшебной связью. И изменение стандарта одного элемента автоматически приводит к изменению стандарта другого элемента, его положения. И вот это раскрывает перед нами огромнейшие возможности, прежде всего в понимании о том, что пока это эксперимент. Но этот эксперимент и итоги этого эксперимента будут говорить о следующем. Готовится другой движок, в котором будет уже возможности многомерности. Если сознание в рамках вот этого движка сможет воспринять формы другого движка, то тогда этот движок разрушать не надо, нужно просто изменить какие-то константы, по уровню мира Ацелут, соответственно, будет по-другому программирование идти по миру Бри. Но если эти константы не могут быть изменены с тем, чтобы не произвести катастрофическое разрушение по всему миру Юцир, то тогда этот движок не может быть переделан под что-то, иное, нужен абсолютно другой движок и перенос части сознания на, другое, на другой носитель. И причем никто не говорит, что эта новая система делается, она есть, она есть, просто не все сознания из этого нашего плоского мира, как его очень точно назвал Терри Брэдчит, способны воспринять многомерный мир, многоуровневый мир, мир, в котором события совершаются одновременно в разных потоках. Времени, и это не является иллюзией, это является реальностью, которое сознание просто должно научиться в этом квантовом безумии, должно научиться функционировать а, на порядке выше и лучше, и не отрицать этого нового, нового формирования. Это самая простейшая система. Да? Поверьте, бинарная логика это самая простейшая логика, но это на этой бинарной логике сейчас Построено мышление всех людей. Да? И право соединять стихии в свои тонкие тела, мы тоже пока обладаем только по пару. И даже несмотря на то, что мы обладаем только парностью, люди мира Яцира даже этого эффекта не проявляют, потому что под эгрегориальным уровнем право, это, право этого они лишаются. Страшно, конечно, осознавать, что все, что. Сейчас вам доступно в качестве знаний и у магических умений, как то работа со стихиями, как понимание системы и своей собственной структуры, упираются в понимание, что это минимум-миниморум, который вообще может быть проявлен у человека. Сколько бы было у человека, у человека тонких тел, если бы можно было бы соединять по три стихии. Попробуйте это посчитать. Это не очень сложно, между прочим. Это простые арифметические действия. Попробуйте это посчитать. Обсудите, кстати, это на форуме, будет очень интересно, либо в стихийном, либо в разделе ТАРА. Поскольку мы в имеем отношение к этой группе, то рекомендую вам поэкспериментировать с теоретических выкладками. Да? Вот. Определив количество дополнительных тонких тел, попробуйте прикинуть, на какие вещи они были бы способны. Понятно, что усложнение поднимается выше. И понятно, что где-то между Будхиальным и атмическими телами должны появляться еще дополнительные тела, которые дадут нам возможность не по двойке, а по тройке соединить. Или напротив, двойки упадут куда-то вниз, парные, да, а высшие тела сознания человека будут распаковываться и устраиваться уже как-то по-другому. Попробуйте на эту тему пофантазировать, это будет очень интересное исследование.